Здравствуйте! Недавно я смотрел фильм, и в нем была показана идеальная ссора. Почему я называю ее идеальной? Потому что было бы идеально, если бы люди ссорились так, как показано в этом фильме. Ссора происходит в здании тюрьмы и происходит между главными героями человеком, который осужден и приговорен к смертной казни, и полицейской, у которой есть подозрение, что он на самом деле невиновен. И она приехала специально для того, чтобы ему помочь. Ну, вы знаете, как выглядит место свиданий в американской тюрьме. То есть это телефонная трубка, стекло, телефонная трубка. Полицейская вызывает заключенного навстречу и объясняет ему о своих догадках и о том, что он... Невиновен, и о том, что она хочет ему помочь. И тут происходит конфликт. Потому что, к сожалению, этот невинно осужденный, он уже успел очень сильно обидеться на мир, на людей, на суд, на присяжных. И он не хочет сотрудничать. Он капризничает, он обижается, он ругается. И заканчивается все тем, что он вызывает охранника и просит его увезти с этой встречи. Но полицейская не уезжает. Потому что она понимает, что сегодня это единственный шанс, единственный день, когда можно помочь этому человеку. Потому что смертная казнь будет исполнена очень скоро, буквально в течение дня. И у нее не будет второго шанса поговорить с ним и помочь ему. И поэтому она остается в тюрьме, она требует его перевести еще раз на свидание. Он в конце концов соглашается. Они снова разговаривают, они снова ругаются, они снова приходят к непониманию. Тут уже выскакивает она, выбегает из тюрьмы, сердится на него, ругается и снова возвращается. Потому что сегодня это единственный день и единственный шанс договориться и помочь этому человеку. Потому что следующего раза, следующего свидания уже не будет, как и просто следующего дня жизни этого заключенного. Все повторяется по кругу, он не хочет разговаривать, она не хочет разговаривать, она даже выбегает из тюрьмы и садится в машину, чтобы уезжать. И снова, понимая, что сегодня единственный шанс исправить эту ситуацию, возвращается к заключенному назад в здание тюрьмы, в эту переговорную комнату. И все-таки они договариваются. В конце концов они приходят к определенному общему решению, к какому-то консенсусу. И на этом затихает вся эта буря, весь этот конфликт, возникший между ними, и все успокаиваются, они приходят к общему мнению, к общему решению. Почему я говорю, что эта ссора идеальна? Потому что если бы так ссорились все люди, то не существовало бы обид, не существовало бы разрывов дружбы, партнерских отношений, бизнес-отношений, не было бы предательства в любви в бизнесе, и все непонимания решались бы сразу. И я хотел бы в следующем видео поделиться с вами своими соображениями о том, как надо ссориться на самом деле, то есть конкретным алгоритмом ссоры, конкретной методикой, так, чтобы было быстро и качественно, чтобы это было эффективно и чтобы ссора заканчивалась миром и взаимопониманием. Поэтому если вам интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы или может быть спорьте, делитесь со своими друзьями, приглашайте их тоже к обсуждению и до встречи в следующем видео. Ссылочку на фильм и название фильма я оставлю в описании к видео, чтобы вы могли сами посмотреть его, сами сделать свои выводы. И было бы очень интересно, если бы вы поделились своими взглядами на этот фильм, на эту ссору и на тот способ выяснения отношений, который был показан.